Все прекрасно понимают, что это было спланировано, организовано, и в то же время все это покрывают, потому что знают, кто это организовывал. И организаторы не несут никакого наказания. Олег Калатий, он сейчас видит на один глаз, я лично знаю и общаюсь. Этот человек остался без беззрении. Так само давайте вспомним те же митинги мирные, когда люди выходили за Харьков под лозунгом «Харьков украинский» и «Харьков без кернеса». И снова тетушки. Тогда подвергся нападению Дмитрий Филипец. Его изрезали, когда он шел домой. Вот это его рука. Ну, так, также есть фотографии как на задней части ягодицы. Там нанесли 4-3 удара ножом. И снова все знают, кто заказчик, кто организовывал это, и все покрывают. И организаторы не несут никакую ответственность за все преступления, которые они сделали. Так само мы помним, я надеюсь, все помнят, Владимира Васильевича, которому в метро проломили голову битой. И тогда вели оперативную съемку, в то время милиция, в нынешнее время это переформатирована полиция, и все прекрасно знают и видели, кто это делал. И человеку просто проломили голову в метро, и никто не понес за это никакое наказание. Потому что у нас в Харкере беззаконие. Беззаконие идет в первую очередь это со стороны и милиции, и нынешней полиции, и той же прокуратуры, у которой есть материал на этих людей. А человек с пластиной в голове остался. Также мы продолжаем, сколько было морально подавлено молодых парней, так само подвергались нападению девчонки, которые шли с ленточками фла Украины. Лично знаю одну, которую избили возле метро «Степляшка» за то, что у нее была ленточка. Обзывали бандеров. И все прекрасно знают, кто это организовал, но никто не несет наказание. Приближаясь к этому, к нападению на меня, я хочу сказать, что в Харькове сейчас хаос со стороны власти, потому что есть договоренности, у них все хорошо, они чувствуют, что они имеют полную стопроцентную власть над всем. Люди, они считают людей рабами, рабами, которые не имеют права даже слова сказать им поперек. И о самом нападении на меня я хочу перейти. Все прекрасно знают, что на митингах, когда возле Ярослава Мудро разгоняли евромайдановцев, тетушек организовывал Артур Мараган. Тут есть фотографии, где он лично с этими же тетушками. Тут есть представитель власти, тоже, в то время городского совета. Также вот он. лиц тех же тетушек, главе с Ну и основная фотография, которую я хочу показать, что Артур Мараган – это руководитель гепатитушек. И все прекрасно знают из милиции, нынешней полиции, мы упоминаем милицию, потому что все те, которые тогда были на своих должностях, остались и сейчас. И они прекрасно знают, у них есть материалы, кто этот человек, где он живет, где он тренирует своих бойцов. И никаких мер не предпринимают. Я бы хотел сказать, что нападение среди белого дня в центре города, в час пик, да? Но это недопустимо. Я, я уверен был, что это не просто случайность, потому что когда человек готов тебя не то что взглядом убить, а физически, благодаря своему другу, я ему благодарю за то, что он подставил себя под эти удары, и мы начали бежать от них. И все прекрасно знают этот человека. Сейчас я хотел сказать по следственным действиям со стороны полиции, надеюсь, прокуратура тоже предпримет какие-то меры, то, что заявление написано, видео, я надеюсь, изъяли из банка, потому что там две камеры, которые смотрят прямо на ту площадку, где было нападение. И это видео мы предоставим и журналистам, и общественности. И так вот, сдали, сразу же отправились в больницу, сдали, нас проверили. Ну, я не так пострадал, как парень, у него сотрясение головы, рассечена дробь. Внутренние травмы, ну, внутри организма. Заявление написали, сегодня 12 часов будем идти контролировать этот, эту процедуру. Потому что не может быть, чтобы человек совершил два дня назад нападение и до сих пор гуляет по городу или где он сейчас находится. Я все. Дима, вы ну, расскажите еще о самом нападении. Вы просто шли и все. Нападение какое было? Мы с моим товарищам шли в центр, по делам. Возвращаясь, мы шли в сторону метро Бикетова, возвращаясь, ну, мы пошли не по Пушкинской, а по улице Черношевского. Поднимаясь ближе к АТП-банку, там есть одна арка, а есть дальше вторая. Как мне говорят, там федерация то ли бокса, то ли кикбокса. И оттуда вышли трое, я не знаю, ну, трое человек, да, и навстречу приближаясь ко мне этот, ну, который я узнал Артур Марабен, произнес слова, ну я повторю дословно, я не думаю, что это... ты узнал меня, сука. Я сразу, ну, сразу же пытался нанести удар. Еще раз благодарю человека, который подставил себя, парень. Выскочил вперед, отбил один удар, и вторым ударом ему нанесли удар в голову, потом третьим ударом в живот, и еще один, и потом в бровь. Потом мы начали бежать, потому что когда я посмотрел назад и увидел, что у этого человека нож, я понял, что ну, тут строить из себя героя не стоит. Потому что есть еще какие-то. Цели впереди, которые нужно сделать. Вот, и мы убежали. Спасибо. Дмитрий, добрый день. Русины, агент под Киршей информационное. А, вопрос следующего плана. Ну, вот хорошо рассказали о том, что было начиная с 8 -го года, до сегодняшнего дня. А, мы все помним прошлогодние а, акции. А, Ваша организация, ваша лично, когда были митинги по Горсоветом против декоммунизации, слушания по декомунизации, не является ли ва ваше нападение, ну, точнее, не ваше на власть нападение и вчерашняя ситуация с науцей Серповой, не является ли это провокацией, попыткой раскачать каким-то образом ситуацию в городе со стороны. Про правовластной структуру, будем так говорить. Смотрите, вы говорите о организации… Ну, не связано так и не Нет, ну я от первого до последнего. Вы сказали организация, я не состою никакой организации. Это первое. То, что вы говорите, мое нападение, я на кого не нападал… Я да. Потом третье. Я не считаю, что это последствия того, что было на сербоводе. Я считаю, что это связано с моей активной гражданской позицией по отношению к нынешнему мэру, к его команде из Ветроджини, к тем людям, которые просто не то что грабят город, они уничтожают. Они уничтожают просто город изнутри, не дают возможности людям развиваться, издеваются над людьми. Те же возьмем пример громадская варда, да? Они борются там за животных. Не пытаются лечить их, и они поехали просто на КП, и вот сейчас народе называют живодерным. и вот и поймали собаку, привозят туда и продают ее за 600 гривен. или убивают, а условия, как их держат, бетон, именно бетоне спят, вы видели. Так что я считаю, что это напад... ну, нападение на меня связано с моей гражданской позицией по отношению к нынешней власти. Это Кернес, его команды, приспешники. Спасибо, еще вопрос. Дмитрий, ну, тем не менее, как бы достаточно странно, если бы хотели вас подведить, наверное, вы делали бы это, вас лидило один скажу, почему так спонтанно? Как бы? может уже было как это. Давайте, например, пример возьмем, например, Дмитрия Пелевца, да? Там спланировано. Человек возвращался домой, из-за ула на него напали с ножом. Артур Мараган не сразу был с ножом. Когда мы встретились, я поднял голову, и он мне произнес слова, что ты меня узнал, има. я даже не успел сообразить. И он пытался мне ударить без ножа. Но когда мы начали убивать он почему-то достал нож и сказал догнать этих нецезурной бранью, дальше я продолжим. Я не думаю, что это случайно, но не может быть. Я с ним, я с ним лично не знаком и не пересекался нигде. Я лично не знал, я вот интересовался в интернете, мне говорили. Когда я приходил на акцию Евромайдана, мне говорили, что Титушек организовывал вот этот человек. Но лично с ним, вот как я смотрю на вас, я с ним раньше нигде не виделся. То есть они не... случайно это спланировано, Да, не спланировано, потому что если бы спланировали как-то, они бы уже убили, да? Всех сыграл бы я в ящик. Все. Это будет следствие устанавливать, что произошло, потому что там камеры есть. Я думаю, этот человек должен сейчас привлекаться к уголовной ответственности за свои действия. Потому что парень, мой друг, пострадал. У него сотрясение мозга. Он мог остаться без глаза, как Олег Калатио, о котором я говорил. Человеку выбили глаз, ну не выбили, нанесли телесные повреждения в область лица, которые привели к тому, что было кровоизлияние задней стенки глаза. И он не видит на один глаз. И никто не понес наказание никакого. Так само вот... Сейчас, если никто не понесет наказание за то, что произошло позавчера в центре города, но это будет смешно, тогда мы будем уже действовать акциями прямого действия. Вы говорите о том, что есть видео, да. что там на нем? посмотрите, к сожалению, сейчас есть. Смотрите, сегодня я буду идти к следователю, вот от, mm -hmm. сразу же от вас туда на 12 часов. Я надеюсь, мне удастся посмотреть и предоставить его вам. Чтобы... Там на видео, как мне сказали, видно на само нападение, потому что там две камеры. Вот площадка от микрофона, вот стакан, вот от стакана от микрофона камеры смотрят на ту площадку, где произошло нападение. Вот там можно различить лица людей? Камеры хорошие, я думаю, можно. Да, конечно, а можно различить. Сегодня в 12 часов в Киеве нам обратили, где он будет давать показания и готовы голосовать эпидозу, Хотя я помню, да, эпидозу марагану. Ну а вообще какая реакция правоохранителей? Два дня прошло все-таки никакой я когда вчера приехал к следователю взять документы на прохождение судмедэкспертизы он сначала не хотел их давать потом договорились по нормам по человечески как у нас говорят, да не всегда бывает конечно что мы взяли эти бумаги, поехали проходить, и перед тем, как выйти из дела, я у меня спросил, а какие следственные меры 24 часа вы произвели, которые по закону положите. За 24 часа они должны по закону предпринять какие-то меры. Там, допросить этого человека, поймать его. Допросить нас. Никаких мер не произвели, потому что за эти 24 часа они решали, кому направят дело. С одного следователя к другому. И так, вот, знаете, в мяч сыграли. Отворот так, сегодня будем выяснять, и, надеюсь, все материалы предоставим прессе. Дмитрий, а Вы во время нападения как-то пострадали? Смотрите, у меня прикрыл товарищ, мне нанесли только один удар, когда я пытался подтянуть его, чтобы мы смогли убежать. Мне нас нанесли в живот один удар и по спине, и все. То есть, когда наносили в голову, мне пытались нанести в голову, у меня прикрыло. там есть... Потом, после пресс конференции увидите человек. У него есть, можете с ним пообщаться, он тоже расскажет. у него есть телесные повреждения в области головы и лица. Только, пожалуйста, представьте. представьте Дмитрий Маринин, экс-депутат Харьковского городского совета. Я хотел бы, наверное, это не вопрос будет, это будет такой комментарий, так как сегодня с Димой должен был быть юрист, наш адвокат, известный Анатолий Тарасенко, он приболел. Я хотел бы сказать. Для прессы, для всех, дополнить Диму, вот он перечислил очень много э -э, такого, скажем так, случаев беспредела а и компани, и все это замылено, затерто и так далее. Вот э -э, с этого дела, которое произошло позавчера, и возбуждение уголовного дела, э -э, внесение его в ИРДР, мы теперь э -э, вместе с юристами начинаем тотальный контроль за всеми подобными делами и делами по коррупции, Харьковского горсовета и других организаций. Поэтому теперь мы хотим сказать прокуратуре и милиции, что мы будем следить за каждым шагом следователя, что они делают для того, чтобы виновные понесли свое наказание. Спасибо. Юрий Лихота, Харьковская Я тоже хотел небольшой комментарий, потому что он, скажем так, Дмитрий вместе. Боремся с этим всем. Я хотел, скажем так, обратить внимание на то, что произошло позавчера. То есть я вот честно, я понимаю, что никто Диму не заказывал, потому что если бы его заказали, ну были бы совершенно другие идеи, даже не убивать, но ну, просто его показать. Просто сам факт того, что сейчас реакция поднимает голову, что все понимают, что Гео договорился с властями, что у него все в шоколаде, и вот его люди просто, то есть как бы вот шли, я был больше чем уверен, что они просто шли, увидели, ага, уже можно. И вот за этим будет следовать, я, я больше тут обращаюсь, понятно, что как бы власти это власть, я больше обращаюсь к, к активистам, э, чтобы все объединялись. Нас сейчас начнут выбивать поодиночке, кого запугивать, кого замахивать, замах, потому что, скажем так, вот то э, власть дала добро, молчаливое добро на реакцию в ответ на активные действия, ну, непойдющих громадян. Все. Спасибо. Виктор хочу, Дмитрий, подскажите, просто, как товарищ ваш себя чувствует? Ну, товарищ, ну, он я скажу... В больнице, я так понимаю, да? Нет, он пришел, но у него было окружение. Ну, я... это задокументировано? Да. Он может, сегодня будет, еще, пару, просто сказать. сегодня будем еще ехать, потому что человек уже два дня ряга. То есть в больницу, может быть, будем... ну, вырвал. Вчера есть, он и сегодня, так. потому что. Глаза глазах нет, но я не знаю, надо у врачей спрашивать, потому что голова это место. Коллеги, есть ли еще вопросы? Ну, спасибо, тогда мы заканчиваем. Всем спасибо, всего хорошего.